Даже Полина Гагарина может его делать. Ни в коем случае не повторяйте такие звуки дома сами. Особенно, если вам нет 18 лет. Я такой мощный эффектный мужик, подхожу такой к микрофону, значит Этот вокальный прием самый страшный, самый экстремальный И его многие боятся делать, даже профессиональные певцы <музыка> Причем реттл есть двух видов Сделаем одно из упражнений. Лидер вокального обучения, эксклюзивный дизайнер вокала Вероника Воршип представляет. Реттл – это прием пения, расщепление голоса. В переводе означает «погремушка». Ни в коем случае без вашего педагога не делайте такой вокальный прием, но Александр Буйнов все-таки решил попробовать. В данном случае его ретл смешан с драйв расщеплением. Это нечистый чистый реттл. его часто называют грязным или же другими словами смешанным с драйв расщеплением. И таким вот грязным ретлом можно заработать себе срыв связок. Делать вот такое вот грязное или смешанное расщепление голоса, драйв расщепление плюс ретл. Можно только в рок, пении или чисто так любительски, чтобы добавить эффект драйва в вашу песню. Feral, feral, to let my но здесь, в этой песне, в этом исполнении должен быть только чистый ретл. Mm -hmm. so so Затем через некоторое время уже он спел с более выраженным ретлом. No, well, Way down. Down. In вот здесь вот у него уже немного чище, лучше, ретл. Хотите петь круто, эффектно брать высокие ноты, красиво и солидно петь низы и виртуозно исполнять вокализы в ваших любимых песнях. Для этого вам нужно поставить ваш голос. Постановка голоса это планомерная отработка правильных привычек пения. И не просто вытягивать все ноты в вашей песне, но петь их плотно, эффектно и красиво. Вам необходимо наработать эти правильные привычки пения.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 In Egypt land. Причем ретл есть двух видов ⁇ гортанный и небный. Вот здесь пример отличного гортанного ретла. Чарли, кто не знает, внук Луи Армстронга. И пел он эту песню в Москве. У Чарли Армстронга, слышите, такой мокренький, эффектный, насыщенный. Тут есть еще, правда, гортанная вибрато, очень классная, таким спецэффектом, амплитудный такой звучок. А вот так Рэтл делал сам Луи. Слышите, какой у него мягкий, аккуратный такой звук. Без грубости. Это н ⁇ Кстати, именно вот с таким вот Рэтлом у Армстронга был особый секрет несприятных. Кто знает, кто в теме, напишите мне в комментариях, что именно за секрет был у Луи. А вот пример женского ретла. Даже Полина Гагарина может его делать. Только не путайте, пожалуйста, прием «вокальный рык» И расщепление ретл. Они звучат между собой похоже, но отличаются по звучанию и по методике выполнения. Вокальный рык ⁇ это секундный подъезд к ноте. И все. Вы это можете сделать в начале, в середине или даже в конце слова или фраз, когда поете песню. А вот ретл ⁇ это звуковедение, когда вы несколько слов пропиваете этим звуком. Очень редко кто в наше время поет настоящим ретлом, просто потому, что многие не умеют и не знают, как его правильно делать. Но, чтобы вы знали, вокальный рык и ретл могут делать все, от малого до великого. Даже дети могут его делать, могут ему научиться. И любой тип голоса может делать рык и ретл. Сделаем одно из упражнений. Сначала нужно научиться правильно контролировать давление воздуха на ваши связки. Представьте, что вам нужно тихо откашляться, как бы прочистить ваш голос от лишней мокроты. Звук направляйте максимально в сторону затылка а не в сторону рта. Вот так неправильно. <как> а вот так будет правильно. <как> Ваша очередь. <как> Ваша очередь. Ваша <как> очередь. Хорошо запомните положение вашей гортани и корни языка при этом звуке. Теперь надо определить для себя оптимальную тесситуру звуковысотного диапазона. На удобной ноте негромко рычим гласный звук А. Рот прикрыт. Старайтесь, чтобы ваша нота была хорошо слышна сквозь рык, а громкость звука была распределена одинаково. Вот так. Теперь вы. Теперь вы. Теперь вы. как там мне ученик на занятиях рассказывает. Я такой мощный, эффектный мужик. Подхожу такой к микрофону, значит. Говорю, я хочу спеть Луи Армстронга «Let my people go». А одна профессиональная певица на нее так посмотрела. Говорит, слушай, мальчик, лучше бы ты отошел отсюда. А он ей такой, включите, я не боюсь. И вот когда он запел... Никто не поверил, что это поет белокожий пацан если вы мечтаете овладеть вокальным рыком и рычать как агилера или как ваш любимый певец джесси джей например вы можете научиться этому приему поверьте мне а если вы уже владеете рэтлом или рыком но у вас постоянно время от времени с ним проблемы что-то происходит с голосом после того как вы это использовали или же вы сомневаетесь что у вас он не совсем правильно поставлен соответственно можете обращаться ко мне за консультацией. Подкорректируем, поправим, и у вас будет все отлично. Самое интересное, очень многие люди оказываются довольно одаренными людьми, хотя о себе они были совершенно другого мнения. Но продолжая работать над собой и заниматься вокалом, они достигали вершин.